Здравия друзья, с вами Денис Евгений, автоматизация Правовед Сибирь, сейчас на видео запишем второй раз, первый раз у нас получился неудачный, как установить расширение в браузер Google Chrome для быстрой регистрации лидов, то есть вот этих контактов, да, ваши проекты, для этого мы видео твое тоже евгений приложим <coughs> в описании к этому ролику да, чтобы человек мог посмотреть то есть евгений записал видео обновление автоматизации лидов отправить себе этап 2 под этим видео в описании есть ссылочки вот ссылочка идет на само расширение то есть где взять это само расширение вот я уже прошел по этой ссылке скачал на компьютер себе это расширение нашел в папке загрузки в папке загрузки у меня получилось вот такой вот архивчик я его перенес в папочку да в какую там посчитал нужным распаковал сюда же и вот у меня то есть эта папочка уже распакованный архив здесь находится и что сейчас мы делаем то есть заходим в, бра в google chrome браузер Тут у нас открыт вот прав Центр, также открыт бэк-офис TaxFone и открыт Prism личный кабинет. Заходим, получается, вот в меню браузера. Это три точечки сверху справа. Нажимаем дополнительные инструменты, расширение. Когда мы попадаем в расширение, нажимаем, ставим галочку режим разработчика и нажимаем загрузить распакованное расширение. Тут нам предлагают выбрать, то есть вот уже видим, что у меня подсвечивается эта папочка, потому что я уже его устанавливал, но видео получилось у нас неудачно, и как бы мы записываем по новой. То есть вам нужно будет выбрать просто где оно у вас на компьютере, где вы сохранили эту папочку найти. То есть вот мы видим, эта папочка у меня выделилась, я нажимаю ОК. Так, видим, да, что у нас автоматизация лидов включена, все установлено. Расширение можно теперь закрыть. И теперь все происходит намного быстрее. Евгений, это в первый в списке, он уже у нас зарегистрирован, поэтому у нас будет сейчас Игорь участвовать. Выбираем регистрацию партнера. И у нас автоматом, видим, заполняется поле. Видим надпись, что уже существует. Такое бывает иногда. А в таком случае, то есть этот человек уже, этот номер телефона, да, участвует уже в таксфон, то есть был зарегистрирован. Нажимаем... Ребят, пропустить, Да, нажимаем тут назад. В лидах заходим, выбираем Игоря. И нажимаем пропустить, потому что мы его в таксфон не добавляли. И сохраняем. Что мы рисовали, да, мы его да. Потом также вы, выбираем опять бэк-офис. Надо закладочку сделать на регистрацию партнера. Да. Так, да, то есть, да. так неудобно. Так, получается, беру... А, нет. Вот, вот отсюда, да, беру. Звездочка или... перетелась. Справу звездок нажать вот. Это не закладка. Звездочка. А, вот, да. А, вот это. Нажимаешь, он проведет надо. А, панель, ну вот, все, даже. Панель, ага. панель Готово. Все, вот, появилось. Все, видим, что у нас уже Юлия заполнилась автоматически сама. То есть мы даже ничего не нажимали. Теперь не нужно выносить кнопки никакие, никуда. Все действует. Да, не будет угу. как ты Сейчас отметим Юлию, что она у нас добавлена в Taxphone. Закрываем. А, перейдем тогда в, по Prism, вот В, в правь-центре нажмем Призм. Тут у нас также Елена уже зарегистрирована. На очереди Анатолий. Заходим в Призм нажимаем новый клиент и смотрим что у нас автоматически заносится почта сохраняются пароли все нажимаем кнопочку сохранить окей возвращаемся в прайс-центр и отмечаем анатолия что он у нас добавлен в призм вот таким вот образом друзья становится все проще и проще выполнять эти простые действия после того как мы всех зарегистрируем я отправлю на вот это есть списке всех e-mail то есть которые вот эти пришли да я их скопирую и на все сразу отправлю автоматическое письмо то есть ну свою заготовку через почту использую свою заготовку отправлю этим людям чтобы они были оповещены о том что они зарегистрированы в Призм что им дальше делать какие предпринять действия ну как бы можем конечно это и показать на видео сейчас например паузу поставить всех прощелкать чтобы времени отнимать да итак всех все контакты которые у меня на сегодня были по призм да я добавил сейчас мы можем наблюдать что если мы нажмем кнопку новый клиент у нас поля заполняться не будут потому что все контакты уже добавлены что в этой ситуации предстоит сделать дальше то есть вы человека человека я зарегистрировал да в призм ему там на, на почту придет сообщение, да, но он может его не увидеть, потому что оно приходит иногда в спам, то есть может вообще не понять, да, что это такое, не придать этому значение. Поэтому человек обязательно нужно оповестить, проинформировать, где вы зарегистрирован и что ему дальше с этим делать. Самое главное, потому что без инструкции, да, человек просто, но ну, не поймет, что ему делать дальше. Скопировал, то есть мы видим, да, вот внизу. Открыл список e-mail адресов, всех их скопировал. Захожу на почту, теперь написать, нажимаю новое письмо, вставляю на Ctrl-V. Вот мы видим, что все эти почты вставились. Пишу тему письма. Подарок. Ну, как сказать, подарок от меня, да? Вот так вот. И у меня уже есть заготовленный текст, письма. Я сел за 5 минут, буквально его написал. То есть, каждый из вас может это сделать самостоятельно, то есть, ничего тут сложного нет. Я вот еще могу подместить, если от Gmail отправляешь, если накидать туда смайликов всяких, вот, которые я даже в Телеграме набирал, смайлики, они. они все в виде картинок превратятся. Я, когда делал видео на вебинаре, вы могли видеть, что там и солнышки появлялись, и сердечки появлялись. То есть, чтобы оно было более красочным с картинками, можно поэкспериментировать с письмами, да, то есть, угу. пооткрывать с мамонтен, вот. и ну, составить более красочно. Может быть, на вебинаре покажу, продемонстрирую что-то свое. Согласен. Ну, вот сейчас прочитаю, как бы, да, коротко, то есть, содержание письма.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 указал сайт, чтобы человеку было проще сделать. Согласно этой инструкции, то есть есть видеоинструкция по регистрации кошелька, то есть человек может самостоятельно по этим инструкциям все сделать. И сообщаешь мне адрес кошелька, для того, чтобы я подарил тебе твою первую монету. Я уверен в том, что если ты разберешься в теме, то поймешь, что я тебе сделал подарок. Если возникнут вопросы, обращайся по контактам. То есть вот мои контакты. И так, сейчас. И прилагаю ознакомительные видео. Что такое призм и пошаговый алгоритм. Активация пользователя, полная регистрация, как класть деньги на Nixmani, как приобретать призм и так далее. Все, то есть полная информация человек всем людям на почту сейчас придет. Вот я нажимаю ⁇ Отправить ⁇ Полная информация людям ушла. То есть человек оповещен, человек знает, что ему дальше делать. Если ему там станет лень, например, во всем этом самому разбираться, да, он всегда может связаться со мной по контактам, которые я указал. И таким образом у человека в любом случае да, появятся инструкции к дальнейшим действиям. Поэтому составляя такие письма, опирайтесь в первую очередь, ну, думайте логически, да, и думайте от имени человека, который получит это письмо. То есть Сколько? ваше письмо должно быть как на, наиболее простым и в то же время понятным. То есть поменьше всяких непонятных там выражений, да, там заворотов, поворотов. То есть человек просто, чтобы все сразу понял. Не, не надо ничего усложнять и так далее. Так, ну и все, я думаю, мы на этом завершим запись нашей инструкции. Благодарим всех за внимание. Подключайтесь к автоматизации, смотрите видео. До новых встреч.